Этот девайс шейбовидной формы называется AudioCast AceMax M5 Wi-Fi Receiver. Говоря понятным языком, Wi-Fi Receiver Streamer, который сделает ваши колонки беспроводными. Это студийные мониторы такстер которые подключаются и управляются через звуковую карту в тандеме с ноутбуком или ПК. Но для меня такой вариант был неудобен. Я захотел управлять ими без проводов со смартфона. В итоге подключил AudioCast M5 к своей активной акустике, установил приложение AudioCast S и пазл сложился. Первая настройка займет буквально 3 минуты времени. При необходимости, если вы хотите объединить колонки, расположенные в разных комнатах, чтобы они играли один трек и управлять ими со смартфона, нужно установить ресивер в каждой комнате, подключив колонкам. Таким образом, вы получаете современную беспроводную мультирум-систему. Также можно сделать отдельные зоны, передавая уже разную музыку на каждую из колонок через приложение. Приложение поддерживает множество популярных стриминговых платформ, таких как Tidal, Spotify, Deezer, Amazon Music и так далее. Есть доступ к списку всех интернет-радиостанций в мире, что очень удобно. Пришел домой, нажал одну кнопку и у тебя играет музыка. Со смартфона или планшета можно транслировать музыку на стационарные или портативные аудиосистемы через DLNA и AirPlay. Приложение работает стабильно, оно функциональное, простое и понятное. Корпус собран из алюминия и пластиковых деталей. Верхняя плоскость чем-то напоминает виниловую пластинку в миниатюре. Благодаря компактному размеру для Audio m 5 легко можно найти место для установки, где он не будет обращать для себя внимание. На корпусе есть одна кнопка для подключения к домашней Wi-Fi сети. Есть два порта. микро USB для подключения питания и 3,5 мм. Аудиовыход для подключения ресивера к усилителю вашей стационарной системы или к активным колонкам, как в моем случае. Ресивер получил нейтральный звуковой тюнинг, который минимизирует влияние на характер звучания акустики или стационарного усилителя. А это именно то, что я хотел организовать у себя дома. Мониторный звук на активной акустике с возможностью управлять этим со смартфона. Система работает через домашний Wi-Fi, что позволяет без скачков и торможений транслировать музыку в высоком разрешении практически без проводов. Послушать и купить ресивер AudioCast M5 вы можете в наших салонах персонального аудио AudioSoundMac в Киеве, Днепре и Одессе.